Добрый день, уважаемые трейдеры! Сейчас я продемонстрирую вам работу торговой системы Simple Scalping на H1 Или простой скальпинг на H1 Эта стратегия основана на известной стратегии 20 пунктов в день Ее с натяжкой можно отнести к скальпирующим, поскольку здесь присутствует и относительно большой таймфрейм 1 час и небольшое количество дел... сделок, 1-2 в месяц, все это не совсем соответствует общепринятому пониманию о скальпинге. Тем не менее, поскольку именно классическая скальпинговая стратегия легла в основу данной торговой системы, я принял решение отнести ее к этой категории. Итак, валютная пара фунт-доллар, таймфрейм H1, на график навешиваем скользящую среднюю по ценам закрытия с периодом 50 и нулевым сдвигом. Торговлю начинаем после 12.30 по Greenwich Mint после 2.30 по Украине. Если свеча открылась выше, а закрылась ниже средней, открываемся на продажу. Стоп-лосс ставим на уровень максимума предыдущей свечи. Профит тралим 10-15 пунктов. Если свеча открылась ниже, а закрылась выше средней, открываемся на покупку. Стоп-ло ставим на уровень минимума предыдущей свечи, профит тралим по 10-15 пунктов. Если поступил новый сигнал в противоположный направлению уже открытой сделки, сделка закрывается и открывается новая, которая соответствует новому сигналу. Что важно, сделки открываем только по направлению скользящей средней если средняя направлена вверх, значит открываем только сделки на покупку. если средняя направлена вниз, открываем сделки на продажу. Давайте продемонстрирую как это работает. начнем с января 2010 года какие-то периоды, в которых сделок не будет я буду пропускать для того чтобы сэкономить время, ну, в целом, надеюсь, что работу системы вы увидите. Поехали. Смотрим, средняя направлена вверх. Сразу же пришел новый сигнал на открытие на покупку. Открылись на покупку и немножко сбалансировали полученные от первой сделки убыток. Вот такая ситуация у нас на текущий момент на балансе. Открылись на покупку, открылись неудачно, зафиксировали еще один убыток. Сейчас сделку не открыли, потому что время до 12.30 по Гринвичу. Вот сигнал на покупку. Зафиксировали прибыль. Поделили ордер. Перенесли стоп в безубыток. В целом неплохой вход. Чуть-чуть удалось сбалансировать убыток, полученный за счет первой и второй сделки. Значит, заканчивается январь. Результат января у нас... Порядка 10% убытка Смотрим дальше Хороший сильный сигнал на покупку. Немножко перерастили свой депозит, но все еще не перекрыли убытки января. Вот интересно, если вы обратите внимание, вот здесь у нас был сильный сигнал на вход на покупку в соответствии со стратегией булавки Пинс, также описанной мной на сайте www.forexpert.ua. Собственно, на Ютубе тоже есть ролики по этой стратегии. Март месяц, начало весны. Растут листья. Будем надеяться, что и наш баланс на депозите также вырастет. хороший сигнал для входа перенесли ордер без убыток закрывали по частям зафиксировали прибыль впервые вышли из дроудауна да в который мы попали после января находимся в плюсе плюс приблизительно 4,5 процента от депозита на продажу тоже неплохой вход почти 12 процентов имеем прибыль ну я думаю что суть работы торговой системы ясна дальше можно не продолжать. Что хочется сказать? Ну, в принципе, система работоспособна, прибыль приносить может, сделок, к сожалению, немного, одна-две сделки в месяц, кому-то это может показаться серьезным недостатком, я считаю, что это, в принципе, неплохо. Индикатор по этой торговой системе, Абсолютно бесплатно можете скачать на сайте www.forexpert.ua Там же можно скачать советника по этой торговой системе Там же можно найти ряд других не менее интересных торговых систем, не менее интересных индикаторов Всего доброго, больших профитов С вами был Анатолич.